Шалом! Мы продолжаем разговор о божественности Иешуа. Новый Завет говорит о том, что еще до своего рождения от мирья Иешуа существовал как единственный и неповторимый Сын Божий, рожденный Богом в вечности. То есть он является не первым из всех творений Божьих, как утверждают, например, свидетели Иеговы, а Творцом и Богом вместе с Богом Отцом. Автор Еврейского Нового Завета Давид Стерн, комментируя слова апостола «Фамы «Господь мой, Бог мой», обращенный к Ишо, пишет так. «Исповедание Фомы неверующего — это, пожалуй, самое прямое заявление Нового Завета о том, что Ешуа — Бог». В Новом Завете есть также немало высказываний, которые указывают на божественность Иешуа, не называя его Богом напрямую. Приведу сейчас лишь один пример. Вы видите текст на экране из «Послания к евреям» 1 главы стих 8. Здесь автор послания применяет к сыну, то есть к Ешуа, текст, написанный о Боге. Теперь давайте посмотрим, является ли Ешо объектом поклонения. То, что он сам, будучи евреем, поклонялся Богу Отцу, понятно, но принимал ли он поклонение себе? О поклонении людей Ешо мы читаем с самого начала Нового Завета, с истории о волхвах, описанной во второй главе Евангелия от Матфея, и на протяжении всего евангельского повествования. Однако поклонение как волхвов, так и многих других людей, приходивших к Ешо, а можно очень часто истолковать как знак почтения. Волхвы, например, понимали, что перед ними царь Израиля. Понимали ли они, что перед ними не просто царь Израиля, но и бог Израиля, творец тех самых звезд, по которым они дошли до Вифлеема? Не думаю. Прокаженный, мать сыновей Зеведеевых и другие люди, о которых написано, что они кланились Ешуа, они считали его богом при этом? Творцом вселенной? Наверняка нет. В их случае этот поклон был наверняка лишь поклоном, но, то есть знаком глубокого почтения, но все-таки не поклонением. Из всех книг Нового Завета поклонение Богу описывается чаще всего в последней, в книге «Откровения». А каким там предстает перед нами еще? Вы можете прочитать один из, одно из таких описаний сейчас на экране. Автор книги «Откровения, увидев его», падает к его ногам, как мертвый. Почему? В знак поклонения, судя по реакции Ишоа, который говорит ему «не бойся», он падает к его ногам просто от страха. Однако следующие же слова Ишоа «я есть первый и последний» отсылают нас напрямую к трем текстам из книги Исаи, которые один комментатор называет «знаком абсолютной божественности». Называет, на мой взгляд, верно, ведь, как сказал Павел в духе Исаи, «все из него им и к нему». Если Иешуа в Откровении говорит о себе как Бог, то, может быть, ему и поклоняются там, как Богу. Простой поиск по словам «поклоняются» или «поклонились» дает результат, что объектов поклонения в книге Откровения 4. Бог, сидящий на престоле, живущий во веки веков и... Дракон. Ну, последний нас сейчас не интересует, конечно. Бог и сидящий на престоле — это одна и та же личность, остается живущий во веки веков. Кто это? Это тоже Бог, безусловно. Однако Иешуа, ободрив автора книги «Не бояться», дальше говорит о себе так. «Я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь». И имею ключи ада и смерти. Таким образом, живущий во веки веков, которому наряду с самим Богом поклоняются старцы и прочие герои откровения, это в том числе и Иешуа. Вот пример соответствующего текста. «После всего я взглянул, и вот дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Зайди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после всего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял». На небе и на престоле был сидящий. И все сидящий, видом был подобен камню, яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду, и вокруг престола двадцать четыре престола, а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белой одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и глазы, и семь светильников огненных горели перед престолом, который суть семь духов божьих». И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И позади престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждый из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, и ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь, Бог, Вседержитель»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 Поклонение проявляется, в числе прочего, по-видимому, и в том, что поклоняющиеся воздают объекту своего поклонения славу, честь и силу. И если я понимаю поклонение правильно, то в следующем тексте объектом поклонения уже является непосредственно сам Агнец, то есть Иешуа. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнецом, имея каждый гусли и золотые чаши полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достойны» взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан. И кровью свою искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин агнец закланный, принять силу и богатство,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 Обратите внимание, что с одной стороны здесь есть всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, а с другой стороны, очевидно, уже не создание. И кто это? Сидящий на престоле и Агнец. Итак, если Бог — это Творец, достойный поклонения своих созданий, то, согласно Нового Завета, еще безусловно, Бог. Спасибо. Шалом.